Следующее, да, то есть мы так вот коснулись разгрузочных, разгрузочных дней. Следующее, прям будем идти, знаете, вот по э, важности, да, то есть у нас консультация врача, диетолога или диагностика. Второе, это восполнение энергетических потребностей организма, то есть это витамины, да, то, о чем мы с вами обсуждали, и правильное подобранное сбалансированное питание, которое позволит перевариваться полностью этой пищей, Третье – это разгрузка организма, это, это очищение организма. И четвертое – это, наблюдаете что? Ну чтобы, как, похоже, что что-то же надо еще сделать, да? Какие какие какие-то физические действия. И вот здесь я скажу такую парадоксальную такую вещь, да? мы ну, уже касались этого, если мы говорим про данный период времени, мы говорим просто про данный период времени, когда организм находится э, вот в этом переходном периоде, когда он ослаблен. Физические нагрузки большие, интенсивные, нежелательно. И э, в этот период, если мы говорим про какие-либо упражнения, которые дадут наибольший эффект, а у нас тема, вот, как быстро, то есть как эффективнее, это э, будут дыхательные упражнения. То есть все, что связано с дыханием, будет одновременно укреплять и респираторную систему, которая у большинства окружающих, у кого, кстати, вот из окружения э, сейчас люди болеют. У кого-то есть в окружении? Есть. Достаточно много людей, которые в данный момент времени болеют. Респираторная система. Вышли на улицу, вроде солнышко только появилось. Ветер и заболели. Причем заболевает не только респираторная система, с почками лежат в больницах, сейчас вообще больницы переполнены все. Вот в данный период времени сейчас по статистике наибольшая заболеваемость идет. Вот. Дыхательные упражнения это то, что даст наибольший эффект. И вот через на следующую субботу, то есть мы продолжим эту тему. И на э, следующей субботе я уже э, покажу э, вот эти упражнения, то есть я посвящу часть нашей лекции именно обучению дыхательным упражнениям, которые дадут эффект и которые дадут результат в данный период времени. То есть у нас будет этому посвящена тема да, целая. То есть дыхательное упражнение на первом месте стоят.